Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на страницах своего тренинг-центра. Это видео я записываю как дополнительное бонусное видео в рамках тренинга «Как приглашать клиента из интернет» конкретно для раздела тренинга который посвящен приглашению клиентов из социальной сети ВКонтакте. В этом ролике я расскажу как правильно оформить бизнес профиль для этой социальной сети. Вообще-то у меня подробная текстовая инструкция прилагается к одному из уроков, в который я рассказал на какие моменты необходимо обратить внимание при оформлении профиля, для чего или какую роль играет каждый из, этот, из этих моментов для продвижения профиля, но как как. Казалось, люди, которые не проводят много времени в этой социальной сети, у них возникают трудности с оформлением, то есть куда нажимать, чтобы выставить правильно эти настройки. Только поэтому я и записываю вот это видео, в котором я не буду рассказывать для чего. Это есть в инструкции. Я расскажу, как как установить эти параметры для того, чтобы ваш профиль был правильно оформлен для продвижения бизнеса в социальной сети ВКонтакте. Для того, чтобы эта инструкция была полной, я начну с самого начала. Это с регистрации аккаунтов в социальной сети ВКонтакте. Для того, чтобы зарегистрировать аккаунт, вам потребуется мобильный телефон. Идеальный вариант, конечно, это иметь реальный мобильный телефон с реальной симкой, так как с технических профилей ведется повышенная активность, идут приглашения в бизнес и очень часто эти профили замораживаются. Вот для того, чтобы их разморозить, требуется иметь реальный телефон, на который можно было бы получить повторную смс для разблокировки замороженного профиля. Но если у вас уже все телефонные номера были использованы для регистрации, социальной сети вот если вы не хотите покупать какую то новую симку то можно посл... воспользоваться услугой сервисов смс активации вот я сейчас нахожусь на одном из таких сервисов ссылку на него вы получите в описании этого видео этот сервис позволяет вам а, получить виртуальный телефонный номер и получить смску э, для подтверждения что да этот номер именно ваш Но этого как раз и хватает для того чтобы зарегистрироваться в любой социальной сети в сервисе можно получать смс номера ну, практически для всех наиболее популярных сейчас интернет-сервисов. Кроме телефона нам потребуется почта, опять же почта, которой вы не пользовались для регистрации, в нашем случае ВКонтакте. Почта у меня есть, вот заведена в этом видео, я не буду рассказывать, как регистрируется почта на канале у меня. Есть видео, посвященное этой теме. Но если по каким-то причинам у вас не получается самостоятельно зарегистрировать почту, пишите, я запишу отдельное видео и выложу его также в одном из этих уроков. Сейчас аккаунты в социальной сети ВКонтакте я регистрирую с помощью шаблона Нази на Постере, который вообще-то процесс регистрации аккаунтов делает в автоматическом режиме. Он сам регистрирует почту, затем регистрирует и подтверждает аккаунт, подтверждает почту и даже заполняет аккаунт. Ну и следующий шаг, который может делать этот шаблон, он аккаунты продвигает. Но для понятливой я все эти действия буду выполнять руками. Друзья, если по специфике вашей работы вы можете одновременно работать в нескольких профилях социальной сети ВКонтакте, вести прям в один момент времени или, как говорят, сидеть в нескольких аккаунтах, то для того, чтобы реализовать вот Эту возможность вам потребуются однозначно качественные прокси. Где я их покупаю сейчас, опять же, есть подробное видео на YouTube-канале. И, конечно, вам необходимо создать профили Mozilla для каждого из этих аккаунтов, для того, чтобы сымитировать нормальную поведенческую активность в этом профиле. Как создаются профили Mozilla, как в них прописываются адреса прокси, Опять же, есть несколько видео на моем YouTube-канале. Если не разберетесь, если это сложно, опять же, пишите. Я сделаю выжимку и покажу, как создается профиль Mozilla и как прописывается в него ваши прокси. Но в большинстве случаев с технического профиля работа ведется с одного аккаунта. И я сейчас вам как раз покажу самый простейший пример, как зарегистрировать один аккаунт. Конечно, если вы уже потеряли своего IP-адреса, то есть вас уже забанило контакт несколько раз, были заблокированы за нарушение правил социальной сети несколько ваших аккаунтов технических, то здесь, опять же, для того, чтобы нормально работать, вам потребуется прописывать в настройки браузера, с которого вы работаете, чистые прокси, то есть регистрироваться с чистых адресов. Но... Будем считать, что нас еще не банили, и я перехожу к процессу регистрации аккаунта. Вот запустил профиль Mozilla, в котором еще нет регистрации ВКонтакте. Я здесь работаю в Одноклассниках. Значит, для того, чтобы попасть на страничку социальной сети ВКонтакте, вы можете в адресной строке, в строке поиска напечатать просто ВК и нажать клавишу Enter. Первое, что вы увидите в результатах, это как раз ссылка на главную страницу социальной сети ВКонтакте. Адрес очень простой, vk.com. Вот так она из себя выглядит сейчас, на момент записи роли. Первое поле это уже вход для людей, которые имеют регистрацию ВКонтакте. Нас интересует поле для создания нового аккаунта. В поле ⁇ Имя и фамилия ⁇ вы прописываете ⁇ Имя и фамилия ⁇ Наша инструкция есть четкие рекомендации что здесь необходимо писать даже какие последствия могут происходить если вы будете писать не совсем то я пишу человеческое имя без ошибок фамилия естественно полиглотова я буду регистрировать технический аккаунт для продвижения языковой школы полиглот воронеж далее заполняем дату рождения опять же рекомендации по дате рождения она должна соответствовать возрасту вашей целевой аудитории. С теми людьми, с которыми вы общаетесь. Ну, рекомендуемый возраст это 30-35 лет. Но в настройках профиля, как вы увидите, мы спрячем информацию о возрасте. Поэтому люди будут иметь представление о вас в основном смотря на вашу аватар Итак, данные ввел. Нажимаю на кнопочку зарегистрироваться. Вот здесь меня как раз и запрашивают ввести телефонный номер. Я перехожу на страничку сервиса смс активации выбираю российский номер он здесь подороже чем китайский нажимаю на иконку вконтакте российских номеров как оказалось сейчас нет Будем регистрироваться на китайский. Нажал на иконочку с китайскими номерами. Мне выдали мой китайский номер. В принципе, это, конечно, не есть good, но сейчас еще прокатывает. В поле «Мобильный телефон» я вставляю китайский номер и нажимаю «Получить код». Возвращаюсь на страничку сервиса и нажимаю на кнопочку «Получить SMS». Как только сервис выдаст мне SMS, Код смс-ки я ставлю страничку социальной сети ВКонтакте. Ждем. Вот на сервисе произошли изменения. Раньше я на это не обращал внимания, но я вообще сон не смотрел, так как регистрировался через шаблон в строке, где написаны русские номера для контакта стоит через вертикальную палочку 0. но видимо, это говорит о том, что номеров русских сейчас нет. А вот для инстаграма русских номеров 184. По китайским номерам информации нет по количеству. Но видимо их много. Нет смысла даже писать. Но смс-ка что-то приходит очень долго, так сервис очень быстро выдает. SMS. Итак, смс получено, беру код смс и вставляю ее в поле код подтверждения. Нажимаю ⁇ Отправить код ⁇ придумываю пароль. Сразу же для того, чтобы данные по аккаунту у меня не пропали, я сохраняю номер телефона и сразу же придумываю какой-то пароль. Вставляю ее в поле ⁇ Пароль ⁇ Нажимаю на кнопочку ⁇ Войти в сайт ⁇ И для того, чтобы все пароли у меня были сохранены для удобства последующего входа. Нажимаю запомнить пароль. Все, аккаунт зарегистрирован. Контакт начинает выкидывать свои рекомендации, что вам необходимо сделать. Вот эти вот подсказочки, я сейчас их просто позакрываю. Следуя этим инструкциям, вы можете правильно, даже не имея никакого опыта, заполнить профиль в этой социальной сети. Для того чтобы нам закончить с подтверждением сразу войдем в настройки, выберем раздел электронная почта, нажму на кнопочку добавить и введу адрес электронных почты, к которой будет привязана эта страничка. Почта у меня уже есть. Копирую адрес этой почты, вставляю, нажимаю сохранить адрес. Если почта привязана к какой-то страничке ВКонтакте, вы увидите вот такого плана сообщения, что пользователь с таким адресом уже зарегистрирован. Значит, эту почту я использовал для регистрации. Сейчас я возьму другую почту и повторю. Ввожу адрес другой почты, нажимаю ⁇ Сохранить адрес ⁇ Контакт ⁇ Запрашивать, повторно ввести пароль от вашей странички ⁇ он у меня предварительно был уже сохранен. Вот в чем удобство. Вставляю, нажимаю подтвердить. Выдается сообщение, что на данный адрес контакт отправил письмо. Захожу в почтовый ящик и вижу письмо от контакта. Привязка к страничке. Все, что требуется сделать, это щелкнуть на ссылку для подтверждения электронного ящика все друзья на этом подтверждение страницы контактных данных закончено мы подтвердили телефон и подтвердили почту профиль зарегистрирован переходим к шагу номер два это к оформлению этого профиля под бизнес темать под продвижение бизнеса буду стараться идти в соответствии с тех пунктов которые у нас наши инструкции но инструкция написана немножко с примерами вот старый дизайн ВК. Все, что вы видите в этом видео, это как раз новый дизайн ВК. Это то, что на момент записи ролика работает. Итак, с чего начнем? Начнем со статуса. Статус должен четко позиционировать вас. Пишу. Английский для детей и взрослых. Запись на бесплатный урок по телефону. Убираю галочку «Транслировать музыку в статусе». Если вы часто, как я, слушаете музыку, чтобы та мелодия, которую вы сейчас прослушиваете, не замещала ваш статус, галочку желательно убрать. Нажимаю «Сохранить». Все. Рассказывать нам пока некому, у нас пока нет друзей. Статус готов. Личная информация. В режим редактирования личной информации вы можете попасть через настройки из режима редактирования, либо можно открыть подробную информацию и нажать на появившуюся кнопочку «Ссылочку редактировать». Вот Как вам удобнее, так и делайте. Прежде чем перейти к занесению личной информации, нам необходимо вступить в одну, в нашу профильную группу, для чего вы увидите по мере того, как я буду заполнять личную информацию в профиле. У меня есть подготовленный текстовый файл, так как технические профили я регистрирую довольно часто, и здесь нужные мне текстовки, нужные мне ссылки. Вот группа, в которую я должен вступить обязательно, это наша основная группа, я беру название этой группы, чтобы его не набирать. Вставляю в поиск. Вот она сразу появляется. Это наша основная группа. Вступаю в эту группу. Возвращаюсь на свою страничку и перехожу в редактирование личной информации. Выбираю основное. Первое, что можно сделать, добавить девичью фамилию через тире Воронеж, чтобы сделать такое позиционирование девичья фамилия будет видна когда кто то войдет на вашу страничку семейное положение выбираем однозначно замужем чтобы убрать лишние вопросы далее показывать дату рождения здесь я рекомендую оставить только месяц и день родной город обязательно пишем воронеж языки перечисляем все языки которые у нас преподаются будут появляться названия этих языков щелкаем дальше немецкий первые буквы если язык появился просто его выбираем итальянский французский испанский китайский в принципе хватит информацию по бабушкам дедушкам добавлять пока нет смысла нажимаю сохранить возвращаюсь на свою главную страничку и смотрю что у меня появилось то есть добавилась девичья фамилия в скобочках да? наше позиционирование выдержано и появился день рождения. Продолжаю заполнять информацию о профиле, редактировать. Контакты. Вот тут очень важные моменты, связанные, опять же, со страной. Россия, опять же, Воронеж. Воронеж, Воронежская область. Город выбирается из списка. Обязательно указываем место. Место это адрес нашего офиса. Район. Левобережный, улица. Опять же, начинаем набирать улицу. Как только появляется название этой улицы, выбираем ее из списка. А, название полиглот Воронеж. Вот так вот можно писать. Можно писать языковой центр полиглот. Номер дома. Наш номер дома. 58 дробь 21. И нажимаем сохранить. Из контактов телефон стационарный, которому можно звонить, обязательно указываем Skype. Но вот эти данные... Они у меня уже сохранены, чтобы их не набирать каждый раз. Копирую логин скайпа. И обязательно, обязательно ссылку на наш сайт. Чем больше трастовых страничек будет ссылаться на наш сайт, тем лучше. Нажимаю сохранить. Если в этом браузере вы работаете в других сервисах, но это, конечно, в первую очередь Twitter, Facebook и Instagram. Вот если у вас есть авторизация, лучше, конечно, соединиться сразу с этими сервисами для чего для того чтобы ту информацию которую вы выкладываете вконтакте автоматически репостилась например на другие ваши профили это очень удобно но так как мы пока ведем только один контакт интеграцию делать не будем не забываю нажать сохранить опять же вернусь на мою страницу смотрю что меня изменилось город воронеж и ссылка на наш сайт отлично дальше редактировать интересы все эти поля необходимо заполнить обязательно заполните деятельность здесь пишем работаю вот как то так нажимаю сохранить возвращаюсь открываю подробную информацию продолжаем редактировать образование здесь рекомендация только одна выбираем ту школу которая недалеко от офиса например и нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ Переходим к разделу ⁇ Карьера вот ⁇ Благодаря тому, что мы вступили в нашу профильную группу, когда щелкаем по месту работы, появляется название нашей группы. И вот мы в нее вступаем. Год, окончание не надо, должность пишем. Администратор, в принципе, он тоже будет доступен из списка. Все, нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ На этом, в принципе, Заполнение личной информации можно и закончить. Хотите, пропишите. Воинская служба и жизненную позицию. Вот это в принципе достаточно интересно для того, чтобы искать друзей по интересам. Давайте посмотрим, что у нас получилось на главной страничке. Вот так вот у нас уже красивенько начинает что-то вырисовываться. Статус личной информации заполнили. Рекомендации по заполнению интересов. И теперь переходим к наиболее важному моменту, то есть к моменту, который будет ориентировать позиционировать и вообще будет влиять на то будут ли с вами общаться люди и кто с вами захочет общаться это ваш аватар на данный момент рекомендация по аватару будет только одна берем свою фотографию с рабочего места и создаем именно свой технический рабочий профиль почему одна из основных задач которая будет ставиться, это собрать наших учеников наших преподавателей к себе в друзья если вы будете приглашать людей в друзья с какой-то непонятной фотографией, народ не будет понимать, кто и зачем их приглашает. Как обработать фотографию, как ее обрезать, как ее заточить под наши ключевые слова, есть подробное видео, оно лежит у меня на канале. И также доступна в одном из уроков нашего э, тренинг-центра. Уже готовая фотография у меня есть. Нажимаю поставить на ссылку поставить фотографию, выбрать файл. И вот на рабочем столе у меня лежит полиглот и фотография Светланы. Выбираю ее. Обязательно ее кадрирую по максимуму. Вот так вот выбираю. Нажимаю сохранить и перехожу к варианту выбора аватарки. Здесь нужно быть очень... Внимательным для того, чтобы попало лицо. Вот где-то вот так. Потому что вот такие маленькие аватарки будут как раз добавляться к нашим сообщениям текстов. Нажимаю сохранить. Для того, чтобы фотография стала более эффективным инструментом, конечно, можно добавить сюда призыв какой-то. Добавляйся в друзья и так далее. То есть нужно будет сделать калаш. Как сделать калаш, опять же, есть подробное видео на канале. Не сможете сделать самостоятельно либо хотите получить какой-нибудь красиво оформленный профиль, но в стиле, как у меня, пожалуйста, обращайтесь, мы вам все красивенько нарисуем в соответствии с вашим вкусом, стилем и вашими решаемыми задачами. Так, аватарка загружена. Переходим к следующему этапу оформления профиля. Это информация на нашей стене. Вот все, что у вас будет расположено на этой ленте, которая называется стеной также является относится к оформлению вашего профиля. Конечно, в первую очередь это первый закрепленный пост. В качестве закрепленного поста размещается какая-то наиболее важная или продвигаемая в данный момент информация. Эту информацию, естественно, надо брать из наших групп. Вот сейчас мы продвигаем информацию, связанную с нашей Олимпиадой. У нас есть сайт с Олимпиадой вот такой вот сайт с олимпиадой и в качестве закрепленного поста желательно разместить ссылку на этот сайт с каким то призывом и естественно с очень красивой большой картинкой вот если картинка разрешением больше чем 800 на 800 и квадратная вот можно сделать ее такой огромной, большой громадной. либо можно просто сделать репост на свою стенку вот этого продвигаемого нами поста нажимаю репост для того, чтобы самая важная информация стала закрепленным постом, необходимо щелкнуть на дату публикации, вот 2 секунды назад, пуститься вниз из раздела «Еще» выбрать «Закрепить». Теперь эта запись у нас будет главной. То есть любые публикации на вашей стене, любые сделанные репосты, никаким образом ее не уберут вот с этого места. Оформление профиля заканчивается подгрузкой 4 мозаичных картинок есть четыре последние загруженные картинки в вашем профиле они отображаются в ленте фотографий вот сейчас у нас одна фотка загружена я загружу еще четыре которые у меня разбиты на части но образуют одну фотографию для того чтобы это сделать лучше зайти в раздел фотографии создать альбом назвать этот альбом нашим ключевым запросом, например полиглот воронеж хроника Сделать описание и создать этот альбом. И вот в этот альбом как раз загрузить наши мозаичные фотографии. В нужном порядке. Вот таким вот образом. Возвращаемся на нашу страничку. Смотрим, что у нас 4 фотографии собрались в одну большую. Значит, для того, чтобы новые загруженные фотографии не удаляли вот эти 4 красивых. Потому что если мы сейчас возьмем и загрузим какую-нибудь новую фотку загрузить ну и например какую нибудь вот такую красивую фотографию возьму и загружу нажму отправить обновлю страничку смотрите что произошло вот эта последняя фотография вытеснила одну из ранее загруженных конечно исправляется это просто удаляем снова обновляем и красота восстанавливается. для того чтобы не делать это каждый раз входим в режим фотографии, выбираем альбом фотографии на моей стене, нажимаем на значок карандашика, то есть переходим в редактирование альбома и убираем вот эту галочку. К чему это приведет? Любые новые фотографии, которые вы будете загружать, теперь уже никаким образом не будут нарушать красоту вашего профиля. Вот смотрите, еще одну фотографию загрузил, на эти стоят предбитыми гвоздями. Вот на этом в принципе, оформление профиля почти закончено. Что еще необходимо сделать в соответствии с нашей инструкцией после загрузки аватара, записи на стене? Друзья. Но кого приглашать друзья, как это делать, я расскажу в следующем видео, которое будет посвящено продвижению профиля. Но сейчас с друзьями необходимо сделать следующее. Войти в друзья, выбрать раздел Заявки друзья. Открыть список друзей и создать минимум два списка. Первый список создать, назвать его ⁇ Ученики ⁇ нажать ⁇ Сохранить ⁇ И создать еще один список ⁇ это ⁇ Родители ⁇ И опять же ⁇ Сохранить ⁇ Кого мы будем помещать в эти списки? Понятно. Сюда учеников, а сюда их родителей. Как поместить в соответствующий список человека? Я сейчас покажу вот на конкретном примере. Вот Кто-то решил добавиться к нам, друзья. На первом этапе мы принимаем всех. Всех именно добавляем в друзья. Затем заходим на страничку этого человека и выбираем, что это ну, типа наш ученик, либо это наш коллега. Вот Преподаватели лучше, конечно, размещать э, в раздел коллеги. Ну, вот этого человека, например, переместим в друзья по школе. Благодаря спискам, когда друзей станет достаточно много, легко и просто искать нужных нам людей по категориям. Например, коллега, друзья по школе. Вот данный человек ну, технические моменты что еще э, необходимо сделать переходим опять же в настройки профиля и выбираем настройки что здесь желательно сделать конечно сделать красивый адрес для вашей страницы адрес желательно чтобы он бился с названием вашего профиля например этот профиль у меня называется светлана полиглотова я так и пишу света по полига вот, вот так. Если этот адрес свободен, кнопочка активная, нажимаю занять адрес. Теперь адрес моей странички стал красивым. Он вместо буквенного адреса стал уже таким вот цифровым. Он теперь уже называется у меня светополиглот. Вот так вот выглядит. Конечно, ссылку вот на такую страничку давать значительно приятнее, чем на какие-то непонятные буковки и цифры. В нашей инструкции достаточно подробно расписано о настройках приватности могу сказать буквально следующее что желательно на первом этапе открыть все чтобы вам писали и отмечали и комментировали чтобы это разрешить всем а не только вам а не только вашим друзьям то есть любая активность на этапе первоначальном она будет очень приветствоваться но здесь уже абсолютно ничего не сложно просто двигаемся и выбираем кто может выполнять по вашему мнению это действие. В принципе можно даже оставить настройки, которые выбраны по умолчанию. И в заключение, после того как мы уже все с вами настроили, оформили, я вам рекомендую установить одно единственное приложение. Это приложение поможет вам отслеживать, кто заходит на вашу страничку, чтобы именно общаться с людьми, которые сделали хотя бы первый шаг. Вот в строке поиска пишем Мои гости переходим в группу этого приложения, вступаем в эту группу и запускаем это приложение. Нажимаю запустить приложение. Оно сейчас будет установлено. Ну, конечно, после просмотра рекламы. Так, приложение установлено. Рекомендую установить информацию об этом приложении в меню слева. Для этого требуется нажать на ссылочку в меню слева «Разрешить». И у нас это приложение будет появляться на очень видном месте. Как работает это приложение, разобраться с ним очень несложно. То есть заходя в это приложение, вы будете видеть, кто и когда заходил на вашу страничку. Итак, друзья, на этом основные моменты, которые освещены в нашей инструкции по оформлению профиля, я рассказал. Конечно, оформление профиля заканчивается вступлением в целевые группы и в приглашении в первых целевых друзей. Но об этом я расскажу. В следующем видео о продвижении профиля, потому что, с моей точки зрения, это уже первые шаги, связанные с продвижением, с активностью э, на вашем профиле. Друзья, если что-то было непонятно, пожалуйста, пишите свои комментарии, я либо поясню, либо запишу дополнительную видеоинструкцию. Спасибо всем большое, с вами был Игорь Черноусов.